А начнем сегодняшний обзор с породы собак для содержания в квартире – бедлингтон-терьер, выведен в Англии около двухсот лет назад. Отличается забавной внешностью, формой черепа пес похож на белую овечку. Бедлингтон-терьер – охотничья порода с хорошими рабочими качествами. В 19 веке собаками заинтересовались как перспективной шоу-породой, и рабочие животные практически исчезли, но благодаря энтузиастам-охотникам был создан клуб рабочих бедлингтон-терьеров. По характеру представители вида жизнерадостные, энергичные, интеллектуально развитые собаки лишены агрессии по отношению к человеку, но не робкие. Шерсть бедлингтона не требует специального ухода. Достаточно несколько раз в год стричь мыть по мере загрязнения, расчесывать. Живут такие собаки от 12 до 16 лет, кобели, весят от 8,5 до 10 кг, при росте от 40 до 42 см. Суки немного меньше и весят от 8 до 9,5 кг, рост от 38 до 40 см. Сверпинчер Карликовый пинчер – порода маленьких собак, родиной которой является Германия. Первые сведения об этой собаке относятся к 15 веку, Сверхпинчер использовался как отменный кроссолов. Вопреки мнению, карликовый пинчер – это не маленький доберман. Карл Фридрих Луис Доберман создал породу доберман-пинчер под впечатлением от Сверхпинчера. Порода неприхотлива к содержанию, легко подается дрессировке, шерсть не требует особого ухода, но питомца нужно защищать от холода. По характеру пинчера смелые, отважные собаки, преданы хозяину. Энергичный, игривый пес, друг и компаньон. Их вес не превышает 4, 6 килограммов, рост высота в холке 25-30 сантиметров. Японский хин – одна из немногих некоренных пород, выведенных в стране восходящего солнца. Предки хинов везены на территорию Японии в 12 веке. С этого времени начинается история, тщательная селекция вида. Хин – императорская собака, исключительно компаньон, предназначение которой скрасить досуг императора. За кражу собаки грозила смертная казнь. Хины – великолепные компаньоны, ненавязчивы, но постоянно находятся рядом с хозяином, с семьей дружелюбные и ласковы, ведут тот же образ жизни, что и владелец. Неприветливы к незнакомцам, но агрессия не проявляют, легко уживаются с другими животными, даже кошками. Уход за хином, несмотря на длинную шерсть, минимален – один-два раза в неделю расчесывать, мыть по мере загрязнения шерсти. Живут такие собаки от 10 до 12 лет. Кобели весят от 3,5 до 5 килограмм при росте от 24 до 27 сантиметров. Суки немного меньше и весят от 3 до 4,2 килограмм, рост от 22 до 25 сантиметров. Предком китайской хохлатой стала мексиканская голая собака. Но каким образом первые мексиканские особи попали в Китай, неизвестно. Китайская хохлатая выведена как компаньон, это добрая, любвеобильная, дружелюбная собачка. Известны две разновидности породы, голая и пуховка, с мягкой шерстью по всему телу, без подпушка, голая китайская собака не линяет, не имеет запаха псины, пуховку нужно тщательно вычесывать. По характеру китайская хохлатая смелая, недоверчива по отношению к незнакомым людям, но не агрессивно подойдет активным людям или для семьи с малолетними детьми. Живут такие собаки от 12 до 14 лет, кобелей весят от 4 до 6 кг, высота в холке от 27 до 30 см, суки заметно меньше и весят от 2,5 до 4,8 кг, рост от 23 до 27 см. Маленькая собачка, выведенная в Германии в 17 веке. Дословный перевод с немецкого Афи означает обезьяна. Мордочка собаки напоминает обезьяню. Афин пинчер выведен для охоты на грызунов на кухнях и конюшнях. Это смелая, выносливая собака, прекрасно дрессируется, а жесткая шерсть не требует специального ухода или частого вычесывания. Характер у Афин пинчера не самый простой. Это собака собственник, требует к себе все внимание владельца, будет ревновать даже к ребенку. Пинчер упрямый, но жизнерадостный питомец, с которым владельцу не будет скучно. Не рекомендуется заводить афинпинчера в семью с маленькими детьми или другими животными. Кобель афинпинчера обычно крупнее сук, резче, более дерзкий по характеру, их рост составляет от 25 до 27 см, а вес от 3 до 6 – 6,5 кг. Пти-брабансон или малый брабансон относится к бельгийским породам, выведен путем скрещивания простой дворовой собаки и афинпинчера позже примешивались генетические коды мопсов. К концу 19 века Птибра Бансон появился в королевской семье Бельгии, а признана порода только к началу 20 века. Это прекрасный компаньон, хорошо ладит со всеми членами семьи, любит игры с детьми, не агрессивен, хорошо уживается с другими домашними животными. Птибра Бансон сильно привязывается к владельцу, даже еду не будет брать от чужого человека. Питомец не требует сложного ухода, достаточно мыть по мере загрязнения, раз за две недели вычесывать шерсть. Живут такие собаки от 12 до 15 лет, кабели весят от 4 до 6 килограмм, высота в холке от 20 до 26 см, суки немного меньше и весят от 3 до 5 килограмм при росте от 16 до 22 см. Бордер-терьер выведен на границы Англии и Шотландии, именно географией обязан своим названием. Это миниатюрная порода, выведена как норный охотник, для промысла на лис или барсуков, постепенно стала домашним компаньоном. Это смелый, но добродушный с семьей пес, хорошо уживается с другими животными. Эта собака не требовательна в уходе, легко дрессируется, но бордер-терьеру необходима физическая нагрузка, длительные прогулки. Шерсть питомца требует периодического тримминга, особенно если пес принимает участие на выставках. Вес взрослых бордеров 5-7 килограммов, рост около 26-28 сантиметров. Ши Цу – питомец китайских императоров, одна из древнейших традиционных пород. Происхождение собаки ведут от лхаса, апсе и пекинесов. В переводе с китайского означает собака лев, по легенде именно такая собака сопровождала Буду и в нужный момент превращалась во льва, по характеру. Идеальный компаньон, одинаково сильно любит всех членов семьи, сильно привязывается к людям, следует за человеком везде. Это добрая, дружелюбная собака, лишена агрессии, любит прогулки, веселые игры на свежем воздухе. Длинная шерсть требовательна в уходе, собаку нужно часто расчесывать, чтобы шерсть не свалялась либо стричь. Продолжительность жизни собаки от 13 до 16 лет, Кабели весят от 5,5 до 7 кг, высота в холке от 22 до 25 см, суки немного меньше и весят от 5 до 6,4 кг, рост от 20 до 23 см.